Уже седьмой год IT-лицей Казанского Федерального университета проводит всероссийский конкурс проектов в области информационных технологий «Казаньфорум.док». В 2020 году из-за пандемии конкурс временно был приостановлен, но уже в этом году лицеисты снова решили организовывать полюбившийся турнир. Участие в данном конкурсе приняли юные IT-специалисты из разных уголков России. К участию были приглашены команды учащихся с 7 по 11 классы, а также с 1 по 2 курс колледжей в составе от 1 до трех человек под руководством педагогов-наставников. Это вот история про командную работу, про проектную деятельность, потому что ребят, которые приезжают сюда, они, как правило, уже приезжают с задумкой, они, возможно, даже приезжают с каким-то продуктом имеют возможность здесь в командах при помощи экспертов, менторов совершенствовать свой продукт и дальше презентовать его экспертному сообществу, жюри. Это вот очень важно, чтобы школьники имели такую возможность, такую площадку. И Казан Форум ДОК такую площадку предоставляет. Отметим, что данный фестиваль организовывается исключительно участниками лицея, что помогает детям развить не только технические особенности, но и организаторские навыки. В рамках конкурса было принято решение провести несколько этапов. Первой ступенью станет заочный отбор. В нем приняло участие 105 человек, из которых в следующий этап прошло всего 69 участников. Вторым шагом станет очный отбор. Здесь задачей ребят станет выступление в формате ТТТ с прослушиванием комментариев, доработка проекта в формате коворкинг, а в завершении станет повторное выступление во время конкурса которого жюри поставят свои баллы. Очень важно поддерживать ребят в их начинаниях, когда они пытаются придумать какие-то новые решения, продукты, которые можно внедрять в нашу реальную жизнь. И важно, что они уже со школьных лет пытаются их создавать, демонстрируют это нам и получают шанс выпустить продукты в реальную жизнь и начать не только носить какую-то какую -то полезную информацию для людей, но еще получать прибыль для себя с продаж, с, знаю, с покупок, с этих продуктов. Лицеисты с нетерпением ждут данный конкурс, ведь он не только расширяет кругозор, но и помогает набрать как можно больше новых знакомств. И самое главное – подчеркнуть опыт своих мудрых наставников. Например, Тимур Шагалиев вместе с сокомандником Артемом Улесовым разработали проект «Корпоративный мессенджер Invis, который направлен на защиту данных. А решение защищать свой проект на данном конкурсе отвечали просто. Ну, данный проект мы уже придумали довольно-таки давно, и в течение, наверное, трех лет уже его реализовывали. Вот. Пробовали участвовать во многих конкурсах, занимали медсестра, и решили поучаствовать в этом конкурсе, так как он имеет очень большое значение и престижным является. Официальное закрытие конкурса состоится 22 октября. Мы желаем юным специалистам успеха в конкурсе и реализации своих проектов. Аделина Амдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.